Там пришла весна, правда, она холодная, прохладная, 9 градусов, но моя красавица Лучья во дворе расцвела прекрасным, нежным белым цветом. Всем хочется пожелать добра, радости, уюта, сердечного благословения всегда во всем, во всех добрых делах. Чудесное время. Апрель прохладный, прозрачный и нежный. Удачи, друзья. Пока. Пока.